Это будет обновленный формат гороскопов и в начале этого видео я расскажу о медленных планетах и о тех на кого они сильнее всего будут влиять. и если вам понравится этот новый формат, обязательно ставьте лайк и пишите свои мнения по этому поводу в комментариях Юпитер и плутон- две планеты, которые отвечают за социальное развитие делают напряженный аспект к вашему знаку. И больше всего они будут воздействовать на тех представителей знака Весы, у кого асцендент находится с 24 по 30 градус знака Весы, а также на тех, кто рожден с 17 по 23 октября. Скорее всего, в этом месяце в вашей жизни будут происходить ситуации, которые будут вынуждать вас что-то менять, менять подход в деле, возможно, даже менять направление деятельности. Это период, когда вам нужно обязательно быть открытыми к переменам, и только тогда вы сможете увидеть новые возможности. Сатурн делает благоприятный аспект к вашему знаку и Особенно сильно он будет воздействовать на тех, у кого асцендент находится с 1 по 4 градус знака Весы, а также на тех, кто рожден с 24 по 28 сентября. Скорее всего, май будет для вас месяцем, когда вы захотите создать в жизни прочную структуру, фундамент. Вы будете более требовательны к себе, возможно, у вас будет очень много работы, забот, обязанностей. Главное — берите на себя ответственность и не ленитесь, и тогда вы получите э, очень и очень большие выгоды от этого влияния. И, наконец, Венера — это тоже планета, которая будет создавать события в этом месяце очень активно. Венера — это ваш управитель, и она в этом месяце разворачивается в ретроградное движение. Безусловно, данное событие повлияет на всех представителей вашего знака Зодиака, но все же будут те, кто почувствует это влияние сильнее остальных. Если у вас асцендент находится с 21 по 25 градус знака Весы, вы почувствуете в середине мая очень благоприятное влияние Венеры, и это может отразиться как на ваших взаимоотношениях, так и на вашем кошельке. Также это касается тех, кто рожден в период с 12 по 17 октября. Вы тоже... В числе счастливчиков. Период с 1 по 4 число будет очень ярким и необычным. В это время Меркурий соединяется с Солнцем и Ураном в вашем секторе, который отвечает за преобразование, риск, а также за семейный бюджет. В этот период могут возникать какие-то перемены в... В финансовом плане, например, они будут связаны с вашим партнером по браку. Также это период, который может дать вам спонтанные покупки, в частности, это могут быть покупки техники. Четвертое и двадцатое число – зеркальные даты, и вы можете их почувствовать очень ярко. В эти дни будут повторяющиеся аспекты, а именно квадратура между Венерой и Нептуном. Этот аспект повлияет на сферу вашей работы и здоровья. Во-первых, вы можете ощущать некую лень или даже такое состояние, когда сложно сфокусироваться на чем то одном. Может быть просто мало энергии для того, чтобы работать, поэтому старайтесь на эти дни не планировать важные дела. 5 числа лунные узлы меняют знаки и переходят на новую ось Близнецы-Стрелец. Это очень важное событие, которое во многом будет определять направленность вектора вашего развития в ближайшие полтора года. Поэтому на данную тему я сниму отдельное видео и расскажу, как этот переход повлияет на ваш знак. 7 числа будет полнолуние в Скорпионе в вашем секторе, который отвечает за финансы, доходы и расходы. Полнолуние это всегда кульминация или завершение какого-то процесса. Полная луна может давать ощущение, опять-таки, усталости, поэтому тоже на день полнолуния лучше много дел не планировать. Но плюс полнолуние в том, что оно дает возможность увидеть результат. И иногда оно может даже давать итог в каком-то деле. В данном случае речь будет идти о теме финансов. Период с 9 по 10 число очень интересный и продуктивный. Меркурий будет в хорошем аспекте к Юпитеру и Плутону. И в это время могут удачно складываться те дела, которые не получились у вас в конце апреля. Также это хорошее время для покупок для дома или для любых изменений в вашем доме. 11 числа Меркурий будет делать квадрат к Марсу. В связи с этим есть риск конфликтов, и это будет касаться конфликтов с детьми, с любимыми людьми. И на самом деле это аспект, который подразумевает активность и то, что Нужно будет работать, действовать, вопреки вашим планам отдохнуть. 11 числа Сатурн разворачивается в ретроградное движение по 29 сентября. И этот разворот происходит в вашем секторе детей, хобби и творчества. Не исключено, что в жизни многих представителей знака Весы появился новый тренд. Это желание свое хобби превратить в работу. И очень ярко вы можете это почувствовать в середине месяца. И, в принципе, некоторые весы будут даже над этим работать в течение лета. Период с 11 по 28 число очень интенсивный в плане общения, коммуникации и обмена идеями. Ведь в это время Меркурий будет находиться в Близнецах. Для вас этот период может дать возможность познакомиться с влиятельными людьми или продемонстрировать свою компетентность в каком-то вопросе, это хорошее время для того, чтобы показывать свой ум и свои интеллектуальные достижения. 13 числа Марс переходит в Рыбы по 28 июня, и он будет находиться в вашем секторе работы и здоровья. Так что в этот период однозначно вам нужно будет много трудиться, и это может быть... Время, когда вы будете прям нагонять ощущать, то есть, будто бы вам нужно сделать то на что вы раньше не обращали внимания: то, что раньше вы не могли, возможно, выполнить эту задачу, сейчас все свалится на вас, поэтому вас ожидает очень активный промежуток времени. 14 числа Юпитер разворачивается в ретроградные движения по сентябрь месяц, и он будет находиться все это время в вашем в секторе семьи, недвижимости, поэтому, в принципе, это может быть период воссоединения с вашей семьей, период, когда вы сможете приехать к родителям. Также Юпитер будет способствовать улучшению жилищных условий, поэтому не исключено, что... Вы можете запланировать на это время ремонт или важные приобретения для дома. С 15 по 17 число Солнце будет в хорошем аспекте к Юпитеру и Плутону. И это будет замечательное время, опять-таки, для финансовых вложений в дом. Это период, когда вы можете работать на дому или же будут решаться какие-то важные вопросы, связанные с членами вашей семьи. 20 числа Солнце переходит в знак Близнецы, и уже 22 числа будет Новолуние в этом знаке. Новолуние дает новые идеи, и это Новолуние даст вам вдохновение, даст возможность посмотреть на привычные ситуации под другим углом. Это период, когда вы видите много возможностей для себя, и присутствует оптимизм, вера в свои силы. Поэтому старайтесь не терять это состояние и начните что-то новое, оно обязательно принесет плоды. 22 числа Меркурий будет в соединении с ретроградной Венерой, и это очень важный день для вас. Это день важных обсуждений. Это для некоторых представителей вашего знака Будет день примирения или день, когда вы будете готовы менять свою точку зрения по какому-то поводу. Это период, когда могут решаться важные финансовые вопросы. 25 числа Марс будет делать благоприятный аспект к Урану. И этот аспект будет воздействовать несколько дней, и он даст возможность очень активно воплощать в жизнь ваши замыслы, старайтесь все хорошо спланировать, чтобы использовать это время по максимуму. И, наконец, 29 числа Меркурий будет в соединении с восходящим узлом. Этот день может дать вам новые идеи, новые знакомства. Старайтесь тоже брать во внимание все то, что происходит вблизи этой даты. Не исключено, что вы сможете заметить какие-то новые возможности для себя. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно действительно окажется вам полезным. Не забывайте о лайках и комментариях, это очень важно для меня. Будем с вами на связи. Пока-пока!